Наша память делится условно, очень грубо, на две категории, на длинную и короткую. Длинная память она помогает нам ретроспективно оценить свое прошлое, да? потому что наше прошлое ретроспективно, то есть, когда оно высушено уже от эмоций, тогда мы можем о нем говорить уже как об, как об опыте. Пока оно еще эмоционально насыщено, это память, просто память. Да? Вот судя по тем симптомам, которые вы описываете, и у вас, и у вашей матушки одна и та же кармическая, так сказать, родовая проблема, можно сказать. Вы отлично оперируете памятью, которая высушена от эмоций, но совершенно не владеете возможностью оперировать быстро памятью, которая еще и пока эмоциональна, то есть прошла вчера, позавчера, то есть, да, то есть пока еще не освобождена от личной оценки событий. Вывод, который напрашивается из такого диагноза, мягко говоря, да, назовем это так, следующий, эмоции, которыми насыщены события, близкие, настолько неупотребимы, настолько не восприимчивы вашим сознанием, в частности астральным телом, вы предпочитаете не помнить что с этими эмоциями связано, чем переживать эти эмоции еще раз. Есть у нас специальный курс и книга на эту тему, называется Ключ к познанию себя, в которой описано, что есть... Все люди делятся в общем не на очень большое количество категорий, а именно разница и в том, что они питаются разными видами эмоций: позитивными и негативными, внутренними и внешними. Вот, скорее всего, ваши ситуации и Матушкина тоже насыщены таким видом эмоций, которые для вашего сознания являются травмой. То есть вы переживали какие-то эмоции, и именно эти эмоции вы не хотите вспоминать, у вас же не просто полностью стирается память, а выборочно, дискретно, и у Матушки очевидно тоже. События, которые насыщены правильными эмоциями, она помнит, а вот которые неправильными не помнят. это такая выборка сознания, которая уже понимает, что на переживание всяких эмоций силы нет. Надо переживать только свои. Здесь, следовательно, здесь нужен комплексный, э -э -э, комплексный подход к проблеме. Вам нужно вычислить, какие именно события сознание старается забыть и определить, какие эмоции оно при этом переживало. Может быть, именно положительные эмоции вы стараетесь забыть, а все, что связано с отрицательными, вы помните очень хорошо. Или наоборот. Или наоборот, да. это такая выборка сознания. Знаете, иногда психологи говорят, что здоровое сознание то это, которое не помнит плохого, помнит только хорошего. Я в корне с этим не соглашусь. Здоровое сознание это то, которое помнит свое. А вот магическое сознание это то, которое помнит вс. Здоровье нам нужно для выживаемости, магия нам нужна для работы. Но поскольку мы говорим сейчас о человеческом взгляде на вопросы, значит, следовательно, вам неправильные эмоции категорически противопоказаны. Знаете, вы, э, люди с подобным психотипом в образе, да, можно представить как асус с очень тонкой талией. Знаете, вот совсем, вот осиная талия, да, не потому, не от слова осина, а от слова оса, да, У нее очень тонкая талия. Почему? Потому что астральное тело, астральное тело практически очень сильно пережато. Потому что на этом уровне, спроецированном в физическом теле, тело астральное, тело эмоций, оно очень сильно пережато, и оно не может переживать всякие эмоции. Потому что как только оно начинает переживать всякие, вот этот вот пояс, которым сжато, он начинает давить и очень сильно болеть. В физическом теле могут быть такие, такая симптоматика спроецирована, например, желудочно-кишечными заболеваниями или болезнями поджелудочной железы очень часто бывает, потому что слишком, слишком большое давление идет на эту зону физического тела. Выход один, надо чистить астрал. Есть специальная техника по чистке астрала, она здорово помогает. Единственное, что на нее надо потратить не день, не два, а несколько месяцев. И тогда она все потихонечку-потихонечку начнет отпускать. Не знаю, как насчет вашей матушки, но вы вполне в состоянии да, проделать, проделать эту То работу. Молодец. Молодец. Да, и это, и это будет вам не просто хорошим подспорьем для восстановления памяти, но и для разбора причин, которые вас кармически заставляют и вас, и вообще всех женщин вашего рода к такой избирательной памяти. Потому что знаете, иногда и с отрицательной памятью, и отрицательными эмоциями нужно очень много чего сделать, очень много себе опыта сформировать, но вот почему-то стоит запрет. Запретно испытывать отрицательные эмоции. А поскольку мы живем в мире, где все это неизбежно, ментальное тело распорядилось по-своему. Тут помню, тут не помню. Вот вы с этим вопросом озадачились, как справляться. Ваша матушка нет. Видимо, время ушло или возраст, да, Что еще пока бороться уже нет сил. Просто нет сил.